Сегодня вид мой пацаны сзади Полчаса ты в порванной куртке на руках Пульсирует будто мы в облаках Разбитыми бокалами Спроси изменяли и правду в глазах лови э! Я хочу, чтобы ты приехал, что Скажи, почему он до сих пор от меня не ушел? Умоляю, лишь не говори мне, что им говорил бежали с глаз. Я хочу знать, что так как у нас в твоей жизни было один лишь раз. Знаю. И казалось бы, разные миры Но вместе будто путеть Забыв социальные сети Нам есть друг у друга спросить что есть варианты всегда что ответить А ты приедешь сегодня ночью что? Без тебя не начну я точно Свою шоу Да умею любой Но быть нежной Хочу только лично не на показ если это не есть любовь, то в неё я верю последнее